День добрый. Приехал в автосалон «Альтера», Кирилл мне все объяснил правильно, наметил путь, куда мне идти, и где выбирать машину, подобрал машину, оформил. И, собственно говоря, вот сегодня я приехал, сегодня уезжаю на машине. Вот автомобиль, советую друзья. Спасибо.